С вами на связи Денис Залевский. И после того, как я зарегистрировался в компании Бином, я буду пополнять баланс. Итак, нажимаем пополнение. Я делаю это первый раз, поэтому показываю, что ничего сложного тут нет. Пополнение баланса. Так, биткоин. Заполните это поле. Так, я так понимаю, надо вставить адрес своего кошелька. Сейчас мы это проверим. Так, один, что за один? А, сумму пишем. Так, биткоин у нас сейчас стоит 440 тысяч. То есть у меня 0,1 биткоина. Можно завести 0,05, это будет где-то 20 тысяч рублей. Завожу. Значит, 0.05. Не понял. 0 ага, Почему-то не работает. А -а -а. Так, депозиты. Так, ну если один пополнить, нажмем, что это будет. Транзакции биткоин лайткоин. Кошелек такой-то сумма. Статус не оплаченных. Ага, одна тысячная. Так, отменим транзакцию. Так. Пишем, например, 20 тысяч. Нажимаю «Пополнить». Получается аж 3 биткоина. То есть это <coughs> слишком много. Получается, надо в этом деле разобраться. Например, просто 20 пополнить. 3 Мало отменить. 200. 003 ну вот на этом остановимся так копируем адрес кошелька заходим в электрум отправка получатель Вставляем сюда описание. Ничего не будет писать. Так сумма ноль точ три тринадцать. Поставим ещё. А мне стоит шесть знаков после запятой. Еще можно добавить ноль три тринадцать семьдесят это в настройках, когда заводил электро-кошелек, в настройках ставил, там есть такая графа, что 6 знаков после запятой актуально. Так, отправка. Пароль просит. Пробуем. Вот пароль еще разок ага. платеж отправлен замечательно нажав история вот тут мы можем отследить количество подтверждений пока видим что 0 confirmation то есть 0 подтверждений нужно немного подождать там всегда это по-разному занимает время там от 5 до 15 минут до 30 по-разному бывает то есть это все зависит от э, того насколько загружен блокчейн биткоина Подождем. Так, видео я завершаю. Благодарю всех за внимание. До новых встреч.